Так, на полусо. Надеюсь, это я задушка смысл. Да, я себе Так. М -м Стоп. Так, это не работа. Так, что тут у нас по талисманчикам? Члка. А, змейка, возьму, нет, змейка я, пожалуй, оставлю там, возьму черепашку, потому что пересмотры щиты всегда нужен, полин, да и вот так вот. Вы, если вы что-то меня не звали, там какой-то незваный гость пришел, приперся. Я гость, тут бомжи не в пришли. Я... Сам... Ладно. Так, вы выглядите как какая-то девочка. Да, а тот какой-то другой, как мальчик, выглядит странный. Ну ладно. Возможно, они не проснулись еще. Пойду купаться в бассейне. Ой, это очень... дверь закрыта, все. Ничего не знаю. Вот этого человека... Так, вы... Пейс, панцарь. Так, ко мне теперь сюда прийти. Ты что? Ой. Тихо -тихо -тихо -тихо. ничего не видел. Я ничего не видел. Где живет Вика, елки палки совершенно не жив я ему на помогаю ручками, на мокрыми ручками я тебя я тебя люблю мокрыми ручками ооо как, как ты меня достал уже дай закройся все я закрываю дверь. леди баф привет. леди баф привет леди баф я не смел кролика не все я тебе писал то что я заберу у тебя камень через кролика Потому что это сейчас слишком опасно. Все, Давай, Леди Бафф, я пошел. Так. Полайн, прячься. Купана. <реклама> Вы что, играете в стрелянки? Да. Небезопасно. Стрелы хочется. Так. Да. Мне нужно срочно дострелить по сумочки. Так, Лайон, всё, побежал. Да, в день, в день. -по побежал, побежал, побежал, пташка. Да. Ладно, я пошел. Я с вами наболтался. Может еще придем поболтаем. Опана. А это кто за коробочка? посмотрю. посмотрим. Опана. Тебя зовут Пол. Где бы мне тебе меда достать? Раз... Посмотрим по карманчикам. У меня есть мед. О, нашел. Оленд, давай. Так, Вейс, где спанзер? Так, Вейс, подкреписься и обратно положить твою шкатулку. Где? Э -э заходи. Вот ну, короче пчелка какая появилась. Какая пчелка? Ты у меня? Да. Еще? Да. Да. Белл, погоди, талисман пищелый, где он? Я его потерял. А, Олег, алло. а, да, да, что? Что случилось? Да, я бы тут ослухой. Ты не А, классно, ну, я не знаю, лучше спрятаться дома, вам забаррикадироваться в три двери. <вифифика> ну что ж, появится новый супергерой, который не будет являться хранителем, потому что, опять же, повторюсь, опасно. Да уж. но мне нужно будет... Давай, Уиси, прячься. Так, макароны. Здравствуйте. Рар, полоски. О, пчела недоделанная. Отдавай талисман. Пчела! Ты что, ты... Я забыл, Мне нужно быть как хранитель. Отдавай а, талисман. Да, я не буду думать. А, кстати, Сейчас я дым ударю. Откуда Пожалуйста. у тебя талисман? Пчёлка, пчелка, пчелка, Мне срочно сообщение от хранителя. Дамы. Дама, тут, тут она, дама. Так, попугай, как я понимаю, ведно. Yeah. Короче, я новый новый супергерой. Меня зовут... Нет, он ударил бедного. Он ударил птицу. Меня Ладно. зовут лиловый Ладно. тигр. Я посланник от хранителя. Теперь через пять минут ты перевоплотишься. Через пять минут ты перевоплатишься. Убери лучше с него ведом. Я даю талисман... Это и отдай талисман от... от... мне. Это талисман хранителя. Думаю, ты взял, ты ты думаешь, помочь, да, ты не можешь использовать да, за силу. Перевоплощение. Я а, так, что, Пчок, по телефону? Я ты пытался попасть, а потом эти. Тебя... Он попал в видео. Я все видел. Так. Так-так-так-так-так. Я... так, Это плохо. Мне нужно строго появиться, как явиться как А иначе будет катастрофически. Так, фейк-крисман можно уже подменить, все а это уже можно сорку. Так. А, Вайс. Так, Вайс и Панци. Так, что где остальные, ребятки? А, привет, Ледина, Ты пугаешь меня. Мне нужно срочно кое-кого разбудить. Леди Баф, ты где, Леди Баг? Леди Баг, а, а, где эта пчелка? Пчелка, я не знаю. А, нет, это это. Это орел. Что случилось? Орел. Пойду полетаю. Так. Э, найди. Так, пока ты, ты молодец, следи дальше. Пчела, отошла от меня. Пчела, я охранитель. Отдай талисман свой. Я маленький. Я охранитель шкатулки. Отдай я ее. Отдай Нет. талисман. иди как. Иначе тебе брюшко порвать. А, дай панцирь. Панцирь. М -м -м, а панцирь. Так, а дай, а, дай, а, а дай талисман. Как ты смотришься, любитель панцирей. А у тебя нету как-нибудь? Почему такие герои? За мной. А давай по-хорошему. Вейс, панциарь. Смотри, хранитель, как мне тебе зовут? Да, хранитель, фратолог чудес. Нефритовая черепаха. Ладно, все равно. У меня такая есть сила соединять, вот э, соединять ко мне чудес. Ну, то есть не соединять, а именно то, что я могу свои пеки соединить с любым предметом. Mm -hmm, прикольно. И что? Если я попаду, я могу сказать, то, что я совершу его от обязанных, чтобы он, чтоб он детрассивнировался. Хорошо. Так. Ай, ты что по мне попал? Я не освобождаю от тебя от обязанных. Так. Пчела хочет узнать пчелу. Пчела, ты в порядке? Ты в порядке, Челка? Да, ну, Чало! Ой, жала, ой. ой панцирь, не... панцирь! Так, Бриз пошел. Пролезешь? кто-нибудь, мистер Бу, мистер Бак, помогите! Нет, я прикрою тебя. Ты. Если стану... Меня не должны парализовать, стань големом! Големом найти бы. Так, беги. Больших трудно становиться... Какой-то гигант... ой... Или стань каким-нибудь гигантом, или, не знаю, кем-нибудь большим, чтоб меня защитить... Вот этот большой? Да, И, да! В меру! Быстрее помоги мне! Ну стой. смотри какой я большой вообще! Сейчас я тебя как ты... Попугай... Оба попались. Как ты двигаешься? Бьешь короля? Потому что ты же меня не бьешь? Нет, нет, надо защитить нет, его. Как не Надо забрать его талисман. Так он? Нет, а я не отдам. Баба жу. Надо теперь разобраться с жуком. Хотя нет, заберусь. Так. А, да, ладно. ладно. Леди. Леди Баг, Леди Бак, с меня уже жало прошло. Меня тоже. Бегись! Бак. Баг. Не баба. Не баба. На, где где кошака ноги носят? Блин, рядом. Не талисман. А ну, Брыся, отошел. Вот, леди Баг! Куда? Ты! выберусь, а ты не знаю, как. Заносы не Ты Не ты можешь попасть по мне. Созрением Что не можешь? Жела снялось меня. Орё... Так, мне срочно нужно написать одному супергерою, который достаточно бесполезен. Прием, супер -код. Где тебя ноги носят? Мне интересно. Лапы твои. Можешь себя к ветеранару сводили. Перевоплощаюсь, слава, если боись. Клифф. Клифф, трансформация. М -м. Не нужно оружие дальнего боя. Сурикен для этого идеально подходит. Но если он не сможет меня достать, это будет же еще лучше. Привет. Привет. улучшения. Так. Пчелка. А ты научись летать. А Причем? ты научись летать. Подумаю. Да, этого ты не умеешь. Да, с твоим волчком крутить умеешь. Ну да, только это Мне умеешь. Мне летать, что ли? Да, да, обязательно. И не да. Да. А мне если я, могу ну, что да. я могу... если супер -кота не появится, если суперкот не появится через 2,1 секунды, я его автоматически сдам на шампуры. Будет вкусный шампун. Шашлычок из Кота Нуара. Пусто будет? Гляди, бак, ты не хочешь попробовать? Так, Супер Кот. Коту Кот, повезло, он пришел, он пришел вовремя. Да, Кот, беги! Опять? Ты Я должен попасть по его гребню. Ну, надо его как-нибудь установить пчелы, да? Да, пчелы, по нему должен разрушиться катаклизмом, потом ледибак, баг потом сломает предмет и изгонит демона. Клип. перевоплощаюсь. Клип. перевоплощение. Клип. двойная метаморфоза. Клиф, трансформация. То и лучше пом... Ты охренел дома? В домах его. Это оружие или Ой. Бесполезно. Так, Ой, он снял с, не с не меня жад и пережал, передал кому-то другому, да? Да. Олицетворение. Нэр, клиф, метаморфоза. Машки, я. леди как Так. Беги, беги. Так, тебя теперь тоже снят веном. Во. Веном уже недолго действует. Поймал... А, Может, ты... Так, мы должны по -по поймать его в ловушку. Чтобы он не <связывается> Жук! Ой, ешь, вот оно. Все, освобождаю его от Мне нужно было только его оружие. Люди, что тебе супер шансы выпало, леди дура, леди бак, кирка, кирка. Есть у меня один талисман на примете. Прием, прием. Попугайчик, попугай. А он же не видел, когда я трансформинировался? Кто я? Нет, не видел. Угу. Все, не хорошо. Да, попали капли. Он ничего не видел. Берем. Обратная морфоза. Я а -а -а. вообще-то вообще все прикрыл. Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Дел нет, это такие? Mm -hmm. нет. Что тут расходит носитель кишмана-черепахи? Тебе, мам, не видел здесь черепаху? А вот этот пчёлка сейчас будет очень злой. Да. Скоро ее утопят. Надеюсь. Надеюсь. Как бы его убили. Да елки палки <соскоп> Да елки палки Шипа... Что вы сижать хотите? Последняя попытка шуру... Все. Супу! Так... У Потих... Погнали! вайс, спрячься! Так, что ж... О, спасибо! У тебя уже брошка как-то... разрушается, потихонечку. Вода не течет. Переполох! Вода. Погнали! Да. Все! Теперь суперкот, ты не хочешь сломать ей брошку катаклизмом? Ломай катаклизмом брошку, все, молодец. Леди Баг, быстрее изгоняй акуму, иди. Талисман сломанный теперь, пока чудесная богобак -а ничего не исправит и подвергся влиянию теневого бражника. И это очень сильно опасно. Я не знаю, как исправить так, чтобы у тебя больше не селялась акума, но мы постараемся это исправить в ближайший момент. Леди Баг, у тебя есть какие-нибудь идеи? Что это такое? Они плохо обо мне сказали. Омлет? От чего? Омлетик. От бражика? Ну тогда ему. Откуда у тебя омлет? Я или знаю. Стараюсь. Ладно, давай, теперь чудесная или давай быстрее. Давай, давай, давай, работай. Так, ладно, мне три минуты, и я попрыгал по своим да, делам. У меня уже две минуты. Так, так. так, так, так. Шубу. Так, не продвигай, да, Я тут через свою комнату приду. Шук, да. перестань гнать. Да. Привет, Привет. Опа, да. А теперь, а теперь это перед, перед. Разбератся мы с Так. Так, на место, на место. На место, на место. На место. Питер смог Левера на место все тогда. Я баюшки баюшки.